есть То -то, контрабанда с Россией можно, БУ-запчастины в обмен на життя наших солдат можно, конфеты можно, маруф не можно. Выбачьте меня, но это Привет, друзья! С вами я на своем канале. И хочу такую тему поднять, как поездка Владимира Зеленского по стране. Как вы знаете, он сейчас находится со своим великим строительством по городам. Восточной Украины, то есть он посещает Херсон, Николаев, много идет красивых фотографий, много идет красивых слов, предвыборных обещаний, и я так понимаю, что нужно показывать какую-то отчетность для электората, который выбирал Владимира Зеленского, и для тех людей, которые еще должны за него голосовать. Это все, конечно, красиво. Эти все видосики, эти все селфики с мостов, эти фотографии его окружения несут в сеть и доставляют удовольствие офису президента. Они наращивают давление на электорат для того, чтобы электорат поверил в то, что Владимир Зеленский контролирует ситуацию, и он также популярен. Хотя на самом деле его рейтинг уходит стремительно вниз, потому что нельзя врать и потом, ну как, нельзя, точнее, обещать, а потом не выполнять свои обещания, потому что обманешь один раз, сто раз, тебе не поверят, если ты будешь говорить правду. Вот была такая пословица или поговорка в моем детстве. Я хочу отметить одно событие, которое осталось незамеченным и не так сильно э, о нем говорили в СМИ. Николаевский порт отошел к Катару. Да-да, вы не ослышались, именно Катар... Катарская инвестиционная группа выкупила порт. Ну, вы скажете, взяла в аренду на 35 лет? Да, можно сказать так, но тем не менее порт отошел катарцам. Катарцы инвестируют в мир большие деньги, они инвестируют его по всему миру. Если вы в курсе, то Катар Фондейшн является еще спонсором нескольких клубов, таких как Барселона, ПЖ, Бинг Спорт сейчас очень популярен и занимают лидирующие позиции в телевещании спортивных программ. Это все было связано с тем, что в 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу и на этом основании они сделали очень большие инвестиционные шаги в этом направлении. Немножко статистики. В порту, значит, в Николаеве это специализированный порт Алия. Терминал Скатар будет управлять 35 лет этими доками. Ежегодный концессионный платеж составит 80 миллионов гривен. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год. Концессионер должен обеспечить минимальный объем. Перевалки грузов не менее 2,5 миллиона тонн в год. Около 80 миллионов гривен будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаевского порта. Планируется строительство новых объектов, недвижимости на территории предприятия. Также будут зерновые терминалы и так далее. Напряжение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудового коллектива и надлежащий уровень зарплаты. К слову, не отдали, а продали. Итак, как утверждает Крикли, следующий в концессию будет передан уже Черноморский порт. Что, друзья, потихонечку команда приходит к делу и я так понимаю, что распродажа будет всего. Потихонечку. Подготовка, потом распродажа. Чудные дела твои, господи. как глава фракции э, партии "Слуга народа". Естественно, поскольку у нас мы на большинство и мы можем делать, имплементировать практически любые законодательные инициативы, то все хотят понять, какое же наше видение с точки зрения развития нашего региона. Что такое Николаев? Я в Николаеве живу с 92 -го года и, в принципе, как и вы, наверное, уже много раз слышал о том. Э, Итак, во время своей визита в Запорожье Владимир Зеленский встретился с обычными людьми и вот что у него попросили. Давайте посмотрим. Очень все печально. Я живу в центре города, во дворах постоянно. Закладки ищутся. Белый дня не только во дворах, на площадках. Это все просто обшариваются полисадники, Ребенка подростка страшно упускать просто. цьому році Мы в за все период часу открыли больше тысячи правожен. До кермена, Минулому морози за все период часу было открыто. Закладки есть. Закладки есть. Мы с ними боремся, паны президенты. Боремся эффективно. Вылучили наркотикил. 807 семь. Ему говорят о наркотиках, ему говорят о закладках. Владимир Зеленский тут же реагирует и спрашивает у милиции, у полицейского, что, как, а знают ли, какие, кто люди. Ему говорят о результатах. Тебя не о результатах спрашивают, тебя спрашивают, крышуете ли вы наркоточки. Ну, по всей, по всей вероятности, с такими ответами, да. Я могу предположить, что это так и есть, потому что если это не происходит, то закладки бы тут же бы исчезли и всех людей, которые ответственны за это, переловили. Но тем не менее, нужно что-то говорить и нужно что-то показывать, и это хороший повод нашему президенту показать свою железную руку. Но как же так? В принципе, он не должен вмешиваться в это все. Также кричит его пресс-секретарь и окружение. Ведь когда избивают людей, они ему не цикави. А тут вдруг цикави. Так цикави или не цикави? Если не цикави, то зачем он это делает? А если цикави? М -м да. Дилемма, дилемма. Так вы уже определитесь, чего вы хотите. Вы интересуетесь или не интересуетесь? Если не интересуетесь, то зачем тогда это весь пиар? Ну, в принципе, к пиару не привыкать. Я глубоко уверен в том, что... Вот эта вся показуха, она не от сердца, а по принуждению, потому что э, я, я уверен в том, что э, наш президент привык к тому, что с ним все фотографируются, его все любят, его, он всем нравится, э, он очень... Э, импозантный, и он вызывал у всех радость. А сейчас он этого не вызывает, от него люди шарахаются, ему задают неприятные вопросы, его упрекают в том, что он нечистен, его обвиняют, и его окружение тоже обвиняют в махинациях, с большой стройкой, с мостами, с тем, что творится по коронавирусу, с помощью из-за границы и так далее. То есть очень много негатива выливается на президента. А человек, который не привык к этому, естественно, не будет это терпеть, ему это не нравится. Так как его самолюбие уже задето, поэтому это и происходит. Это все очевидно как божий день. Признается ли он это в этом себе, я не уверен. Потому что признавать ошибки очень неприятно и очень больно. И пример того, как президент меняется, и еще раз видос о Маруф. Вот посмотрите, что он сказал. То есть, контрабанда с Россией можно, боевые запчастины в обмен на життя наших солдатей можно, конфеты можно, Маруф не можно. Выбачьте меня, а ОЛЦ Итак, Владимир Зеленский. Владимир Зеленский два слова, которые он сказал по поводу Маруф на, на прошлый скандал, связанный с Евровидением. Все ждали того, что президент и в этот раз выскажется в поддержку мальчика. Но и, к сожалению, он этого не сделал, и мы от него ничего не дождались и не дождемся. Ребенка сняли. Мальчика сняли с конкурса, он в нем не участвует, но я всем сердцем поддерживаю этого ребенка, который остается позитивным, который остается улыбчивым и ему, если честно, обидно, но наплевать на то, что с ним произошло. Я очень на это надеюсь, и я всячески поддерживаю этого ребенка, этого позитива, светлого, яркого пятна, за последнюю неделю, которую мы увидели, даже несмотря на то, что ему испортили все его сегодняшние мечты. Итак, зашквар с пожарной машиной. Это красота, красота, которую нельзя пропустить и нельзя обойти мимо. То есть, пожарная машина, вот вы видите, как она стоит. И пожарники клеят борт агитационный для партии «Слога народа». Что же сказать? Сказать, что это хорошо, это прекрасно. Это еще раз показывает, насколько партия «Слуга народа» любима всем народам, и насколько они сильные, и как они пользуют простых пожарников. И если вы с этим не согласны, то пишите ваши комментарии внизу. Посмотрим, что вы думаете по этому поводу. Но нардеп, я хочу зачитать, что нардеп от президентской партии Игорь Нигулевский, в окрике которого заметили расклеивающую рекламу слуга народа, «Слуги народа пожарных», не видит в ситуации ничего постыдного То есть он утверждает, что это нормально По его словам, партийной рекламой занимаются многие рекламные агентства И скорее всего с пожарной частью был заключен официальный договор На оказание подобных услуг Видите, товарищи, то есть Ребят, это все очень просто То есть если ты пожарник, у тебя нет пожара То ты, блядь, можешь спокойно заключить договор И херячить налево Делая, свои, делая свою подработку законным методом, получается, по слуге народа, да, то есть политик не уверен, что в отдельных центрах есть больше, большой выбор в организациях, которые смогли бы устанавливать рекламные щиты, поэтому слоган народа не видит ничего плохого в этом, сука, как этот, как этот щит вообще установили. То есть, если он говорит о том, что, блядь, в этом ничего последовательно, то как этот щит вообще установили? И о чем он говорит? Это просто звездец какой-то. Это, это бред. Я как глава фракции партии Слуга народа, естественно, поскольку у нас мы на большинство и мы можем делать, имплементировать практически любые законодательные инициативы, то все хотят понять, какое же наше видение с точки зрения развития нашего региона. Что такое Николаев? Я в Николаеве живу с 1994 -го года и, в принципе, как и вы, наверное, уже много раз слышал о том... Э... То есть, вы видите, это происходит такая медийное освещение его поездок и насколько он бережет. Свою репутацию, насколько он любит свой народ, что он остается таким же, как и был. Он простой парень, где может съесть хот-дог на заправке, он может остановиться и попить кофейку. И в этом ничего не изменилось. Нет, изменилось многое. И вы знаете, что изменилось много. Вы видите, как бразительно поменялся президент, он поменялся в лице, он поменялся в поступках, он поменялся в медийном пространстве, и он не ожидал того э, негатива, который свалится на него от его избирателей, потому что это логично, если ты врешь, если ты не держишь свои обещания, и если ты говоришь одно, и в своих предвыборных обещаниях обещаешь одно народу, а когда приходишь к власти Делаешь все точности наоборот, а точнее ничего не делаешь, то это и есть результат. Это очень понятно, это очень просто. Все штабы, которые сейчас организовываются на предвыборную борьбу, они, если честно, оставляют желать лучшего. Потому что эти штабы должны были созданы быть за год, и они должны работать по проблемам населения, а не только на предвыборную агитацию вы же понимаете что <дых> к сожалению ничего не меняется власть использует народ для голосования и это становится традицией плохой очень плохой э -э так нельзя поступать да так нельзя поступать но тем не менее так делает власть почему это происходит почему она не делает как меняется их сознание куда они катятся Нужно спрашивать у них, задавать им вопросы, нужно им писать и нужно не оставлять. Это а как-то рассосется. Не рассосется, это будет продолжаться. Власть будет использовать и будет дальше юзить народ по полной, до тех пор, пока народ не скажет нет. И я желаю всем добра, и я хочу, чтобы это прекратилось и чтобы действительно власть начала выполнять свои предвыборные обещания, а не просто их давать для того, чтобы прийти к власти. Всем всего хорошего, оставляйте свои комментарии, не забывайте подписываться на канал, вы мне в этом поможете, как я уже говорил. Всем добра, Пиз.